Я тоже могу собрать, никто в этом не узнает. Это так не работает. И в этом смысле Канту как бы он намеренно все время прочерчивает линию между двумя этими позициями. С одной стороны, тем, что восходит к золотому правилам нравственности, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. С другой стороны, с, к отсутствию вообще э, всякой возможности говорить об этическом. Да? Соответственно, почему речь идет о форме нравственного закона? Потому что в этом смысле, с одной стороны, у меня есть критерий, я всегда могу спросить себя, я по отношению к вам поступил как? И э, да, я себя. Не вы меня, а я себя. Да, и тогда я знаю, как я поступил. Я вообще попал в пространство нравственное или не попал. мукан опять же, тройное деление, не двойное. Вступки недельца делятся, нравственный и без Если что, вне нравственные. И один и тот же поступок может в этом смысле попадать во все три категории. Да, это.. Одна сторона дела, с которой важно ну, важно помнить, что она удерживается все время Кантом. А с другой стороны, смотрите, исключение эмпирического порядка задает реализацию моих собственных действий. Когда Кант приводит, то есть работает с этим примером. Да, вот стоит убийца, вот у меня в доме укрытый человек. Все так, я скажу ему правду не скажу ему правду. В чем штука? Ну вот. В этом смысле, если мыслить абстрактно, то у нас получается какая-то фантастическая картинка. Он меня спрашивает, у тебя сидит, у меня сидит, там сразу труп. С чего? Почему я в убийце не вижу, извините, человека, не отношусь к нему как к цели, не начинаю в этом смысле что-то делать? Почему я заранее решаю, что сказав правду, я этот самый эмпирический ряд с необходимостью проделываю? То есть в этом смысле Кант говорит, скажи правду по одной простой причине. Не, не надо оправдывать эмпирическим порядком свои собственные действия, ты всегда найдешь оправдание, любые. Сказал ты правду, найдешь оправдание, соврал ты, найдешь оправдание, убежал, умер, убил, какая разница? Эмпирического порядка недостаточно. И в этом смысле вот, Кант освобождает пространство этического ровно таким образом, да? как принципиальную возможность в любой ситуации мыслить себя так, как если пространство ну, вот, эмпирического порядка не существовало. И он переворачивает эту картинку, жест Канта очень, в этом смысле, простой, предельно жесткий. Найди способ. Если ты на самом деле вот, являешься тем существом, которое не приемлет убийство, ищи способ mm -hmm. ну, не допустить этого убийства. А не оправдывая себя тем, что я вот тут вот немножко соврал, потом немножко испугался, потом еще что сделал. На практике получается ровно так. Я открыл двери, и соврал, в итоге человек все равно умер. Чаще всего происходит ровно так. И вот в этом смысле кантовская этика предельно жесткая этика. Почему? Потому что, с одной стороны, она не оставляет индивиду никаких возможностей оправдания, объяснения прочих радостей. Ты сам наймись события. Ну и, и, и, и не плачь после этого, да. А с другой стороны, да, она абсолютно не включает медведя ни в какой порядок. То есть, ну, то, как я буду поступать по отношению к вам, и то, как любой другой будет поступать по отношению к вам, будут разными действиями, более того могут быть прямо противоположными. В этом смысле, ну, Кант как раз свою линию держит, ну, довольно четко и довольно точно. То есть, в смысле, вот порядка номинального. Единственный выход на всеобщность, в том числе два выхода на всеобщность. Кванто образуется, извините, в двух местах. Первая ⁇ это форма нравственного закона, то есть категорический императив справедлив для любого существа, обладающего разумом. То есть для Бога, разумной плесени, ангела, ну и меня несчастного, если он у меня есть. Да? Вторая, собственно говоря, да штука. Это принципиальная возможность в эмпирическом порядке найти возможность, способности все реализовать. Ну, то есть в этом смысле Кант поэтому легалист. Ну, как бы, можешь всегда реализовать в эмпирическом порядке свою максимум. Ну, в смысле, там нет, нет таких обстоятельств, uh -huh. которые бы тебе это запретили. Реализовать. Все. других посылок к, к всеобщности у Канта вообще-то нет. Ну, в, в смысле, в нравственном поле. Но это дельезовство. Кант, потому что в практике, в практике последователей канта сразу начинается вот эта бесконечность воли mm -hmm. и эзотерика закона, да, вот этого божественного совершенства, которое сразу рассыпается на экстаз и опять, опять сходится, mm -hmm. конечно. Ну то есть в этом смысле да, просто у меня как раз был вопрос в связи с этим, потому что ну, не в связи с Кантом, да, а в связи с вот, выделенными двумя, ну и Делезом, конечно, напрямую, выделенными двумя штуками, Что вы говорите, я просто хочу уточнить, потому что я не понимаю различия, да. Есть свобода индивида, есть свобода персоны. Да? И в этом смысле я хочу понять, как различаются эти уровни, то есть где я заканчиваю быть индивидом и начинаюсь я как персона, ну понятно, и, или я одновременно являюсь и тем и другим, да, то есть, как, как это различается, потому что, скажем, с Делезовской позиции, здесь Делез, он бы сшивал и Канте, и Спинозу, например, да? он бы сказал, что, ну, индивид это такая хитрая штука, у которого есть его собственные эффекты что-то повышает на эффекты, что-то понижает на эффекты, адекватные идеи для меня самое это те идеи, которые, ну, я знаю, что повышает мои эффекты, вот мы с вами поговорим, эффекты мои повысятся, я буду способен к большему действию, у меня будет больше радости, я пошел, я индивид. Институтов нет. Да, институтов нет, но при этом я всегда могу их создать. То есть я всегда могу, в этом смысле, вот отсюда, ну, первый вопрос, да, различение индивидуальной персоны, Второе, это уже чисто делезианское развлечение, да, массы э, и стаи Ну вот есть масса, понятно, все мы большинство, агрессивно послушные большинства собрались, пошли кого-нибудь мочить Что еще большинство можем делать, да, мы его боимся А есть стая, когда я индивид, вы индивид и так далее, но мы как-то там организованное, да, тело Которое, с одной стороны, сохраняет свою собственную автономию, всегда есть границы у стаи. Еще немного я от нее отбился, все, меня нет А с другой стороны, да, э, мы очень неплохо конфигурируемся и являемся таким ну, квази-институтом да? то есть вот если я правильно прочитываю эту часть делеза то да вот стая это квази-институт одна стая встречается с другой стаей ну и там начинаются какие-то разные спиртис, не скатываются в массу но стая это действительно квази-институт получается, а масса чем отличается от стаи, тем, что ну, в интерпретации там, тех, кто занимается психологией массы всего такого, это атомизированные индивиды. Mm -hmm. Вот э, республиканизм стремится создать, по, по сути дела, стаи. Ah. Хорошо. А персона где появляются? Э, персона mm — -hmm. это человек, который находится в обществе. Вот mm -hmm. как бы в разговоре с вами я персона. Бы, как, какие бы у меня не были загоны, которые я там у себя дома в комнате решаю, mm -hmm. они к вам не имеют отношения. Если я там хочу вас поругать у себя наедине, я ругаю у себя наедине. Там я индивид. Да, там я индивид. И как бы, поскольку мы разделены, поскольку я не представлен в публичном пространстве в данном случае, я не персона, я индивид. Вот как только я прихожу в публичное пространство, мы себя ведем подобающе. Mm -hmm. Мы не позволяем себе, себе друг, друг друга оскорблять, потому что э, могут быть какие-то определенные санкции э, mm -hmm. на нашу персону уже. Mm -hmm. э, вот, примерно mm -hmm. такое различие. То есть, персоне можно дать по морде, а индивиду нельзя? Ну, так и условно, да? Ну, просто чтобы понимать, как элементарно тела собираются в таком случае. Это немножко в классический дуализм уходит, потому что там, где я индивид, у меня же еще есть дети, которые мне могу дать поморде, например. Да? Да. И... Ну, дети тоже воспринимаются как персоны. Опять, это один из примеров доминирования, это доминирование родителя своевольного над, над детьми, то есть, если я ребенок, я завишу от воли родителей, если нет никакой институции, которая меня защищает, то получается, что я э, нахожусь импотеста, это доминиум. Да, то есть, получается, что индивидуум являюсь пустыни по большому счету, ну, вот потому да. что даже сидя дома, у меня есть интернет, да, да, да. даже если я не реагирую на приглашение куда-нибудь прийти, я все равно могу получить за это, потому что не отреагировал. Да, а, а при этом был в онлайне, и мы видели, что ты да, прочитал, да? Ну, да, как бы я постоянно являюсь как-то репрезентированным в сообществе по отношению к другим людям, и таким образом я постоянно нахожусь в этом пространстве свободы, а как только э, я совершенно изолирован от всех, то нет никакого смысла говорить ни о свободе, ни о персоне. Я к тому, что э, ювенальный институт, семейный институт, э, отношения с близкими, это ведь тоже может быть помысленно как институциональная связь. Я к тому, что нет вот этого индивида, который, который является природным, животным, русоистским, буржуазным и так далее. И... Э, Тогда вот э, блокируется уровень э, системности, да? но, но тогда открывается вот это вот Кантовское немножко такое, культурно-эзотерическое пространство <свят> <свят> и, и тогда открывается еще огромное количество, ну еще новое просто политическое поле. Да? Тогда, тогда, значит, частная политическая тогда культура политизируется. Да, это да, так, да, как это ловушка, так как получается. Да, причем вот если вспомнить, Пример с сериалом, я забыл, как он называется, это действительно потрясающая штука. Вот мы представляем себе, меня забрасывают, ну ладно, давайте в для гуманности. <смех> а то в пустыне я быстро умру. <смех> что я начну делать? Да, ну вот как с твиксами и батончиками, да? Я начну воспроизводить, ну, пытаться все то, что имело место, пока я как персона, ну, как бы, да, что я осваивал. От элементарных там, способов ну, жизни элементарно, да, в Тайге надо как-то холодно, страшно, мишки бегают, до всего остального. Да. То есть в этом смысле вот, вот к вопросу о, то есть вообще не является ли в этом смысле понятие индивида, вот так какой-то да, какой абстракции, которая как бы нигде по сути не существует. То есть ни дома. Не даже там, в условной тайге, да, ни, ни где-то еще я не оказываюсь вот тем, кто просто атомизирован, да, такое неделимое нечто, которое ходит и что-то делает. Но мы тут сталкиваемся с невозможностью гетерогенного масштабирования. Mm. Да? То есть нам что-то нужно как-то нужно посчитать. Вот у ЛТСР, а там простой выход. Он, э, институты и институты. Да? И он э, как бы полагает, что одни институты сопротивления, гражданские, другие государственные, борьба институтов уровень, уровень один. Но это значит, он сразу берет уже институты и у него проблемы с тем, как они образовываются. У Фуко как бы проблема с тем, как образовывается, но он не может поймать этот уровень противостояния институтов, да? он не схватывает системный уровень. Извините, это, получается, типа институты гражданского общества, институты государства? Это ну, такого... профсоюз да, с ну, гражданского рынка. общества, да, институтов. Нет, он говорит, что всегда есть институты, и, потому что в обществе всегда есть процессы. Тогда мы не должны атомизироваться и вылетать угу. в баррикады, мы должны работать внутри институтов. То есть это как бы логи... логи... логика политическая форма. Но для этого мы ну, должны это их все время анализировать, и... И, закладывать. закладывать, укреплять, удерживать. Мне кажется, что в республиканской теории, как только э, создается зазор между гражданскими институтами и государственными, э, у нас уже происходит какой-то раскол э, внутреннего общества. Потому что э, если у нас есть возможность против, противостояния... Э, профсоюза, который выступает за права рабочих, которые вроде как являются частью государства, являются частью этой республики, mm -hmm. и они вступают в антагонизм с самой республикой, то это какая-то республика внутри республики, mm -hmm. по сути дела. Вот интересно, действительно, вот как решить, вот, вот вы очень хороший пример сказали, давайте себе представим, что есть вот этот созданный республиканский институт, да, и там работают... В республиканском институте раз они получают зарплату наемные рабочие и они выступают за повышение заработной платы целый ряд против прикрета внутри одного института да в республиканского института еще раз в... Значит, вы... что у нас является институтом сейчас вы подождите вот вы говорили что республиканская форма правления подразумевает да, что люди снизу будут создавать институты, которые будут представлять их права, да? Но вот я действительно хочу, опять вернемся к деревне Горка, я хочу, чтобы деревня Горка процветала, но я булочник, я пеку булки, я не могу заниматься строительством школы и так далее, поэтому, значит, естественно, каждый еще кем-то там является, и поэтому в этой институции появляется там 3, 4, 5, 10, 20, в зависимости от института, да, людей, которые непосредственно этим занимаются, ездят в Москву, добиваются и так далее. И у них есть какая-то зарплата, да, то есть они наемные рабочие. И вот эти вот люди собрались и сделали забастовку, хотим повышения заработной платы. Ну, как бы для этого существует определенный совет, в котором они могут сесть, обсудить, с местными гражданами. Хотят эти граждане повышать им зарплату, согласны они это платить или нет? А они не согласны, а граждане не согласны? Ну, как бы не согласны, значит они отказываются от их услуг. И нанимают других, да? Ну, либо сами занимаются... А это называлось этим... штрих брехерством в свое время, когда, когда нанимали людей, и... То есть все, профсоюзный движение уже было, когда стояли на заводах, не пускали этих штейкбрехеров, которые согласны за меньшую плату работать. И если бы не было у нас профсоюзов, которые постепенно, постоянно добиваются повышения заработной платы, то мы бы, нам, нам было бы значительно хуже. Ну, профсоюзы с кем воюют обычно? Они воюют не с гражданским обществом, они воюют в первую очередь с работодателем. Работодатель Человек, который обладает большими ресурсами, и в одиночку он может противостоять как бы каждому отдельному рабочему. Собственно, поэтому существует профсоюз как институт, который э, позволяет собрать э, силу индивидуализированных рабочих и противопоставить ее силе этого работодателя. Вот Хорошо. Давайте вернемся в эту институцию, созданную в деревне Горка. Итак, у нас есть пять человек, которые хотят себе повысить заработную плату. Да? В данном случае значит такой, такой коллективный... Наниматель, да, вот... Все, остальные жители, деревни, все бывает, остальные жители деревни. да, вот они являются тем, кто должен повышать им зарплату или не ну, повышать. А да? Вы уже разделяете остальных нет, жителей. Я имею, и я, этих 5 я, человек. Нет, я имею в виду, что по отношению к этим, пусть это даже и коллективное, но это наниматель. То есть тот, который их нанял. То есть это их... Владелец, да, который, собственно говоря, на самом деле и хочет того, чего хочет любой владелец, чтобы человек работал как можно больше, а получал как можно меньше. Как Создание института. Зачем вообще? Как они его создают? Они, мы представили, что у нас уже республика, и что мы все так у нас здорово. Ну, мы все см собрались см Смотрите, какая у нас горка. будет тогда ситуация. Либо у нас эти пять человек откажутся работать, и тогда э, этот самый владелец в виде Деревни Горка не будет получать то, чего они хотят от этого института. И, соответственно, они... Они наймут, дру, они наймут других, которые будут, мигрантов, которые согласны работать Как классный за, у нас деревня Горка, за... там <с никого нет, то мигранты появляются. Нет, на самом деле, это то, что сейчас происходит у нас сейчас на каждом углу, грубо говоря. Они наймут мигрантов, которые будут выполнять эту работу. Смотрите, в вашем примере так не получится. Если жители деревни горки из своего круга выбирают пять человек, которые должны ну согласны вместо того чтобы определенные, то, да, да, определенные, определенные обязательства за определенную зарплату то а, если я правильно себе представляю а, а, жизнь деревни к вопросу о персоне, да, если эти пять будут делать что-то не очень хорошо, то будучи жителями этой деревни, не нанятыми внешними рабочими, они довольно быстро получат по в морду, как учил дедушка Ленин. Вот, без всяких обсуждений и голосовалок, да, а, И в этом смысле у них будет, ну, то есть до тех пор, пока эти пять жители деревни, а не жители города, которые да. приезжают рулить. Да. Отношения внутри деревни окажутся гораздо более сильно регулирующими и регламентирующими, чем их собственное желание. Отлично, у вас прямо статья Батлер по поводу представительства народа. А кто будет бить морту? Да кто вот, народ вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, на таких условиях средства не позволяют да? средства не позволяют. поэтому мы выросли да, да, наши можем... с нашими да. задачами как-то решать поэтому вам сейчас ну, на каждом углу говорят нам средства не позволяют э, взять э, э, петербургских э, ребят, потому что никто не согласен работать то, что мы согласны им платить 20 тысяч в месяц но зато у нас есть приезжая рабочая сила, которая согласна работать за 20 часов в месяц вы, вы, из этой ситуации может нас вытащить только профсоюз ну, вы -то -то бизнесгеном почему это... Я, я говорю что это Год абсолютно анало... и... нет, это отправлять. абсолютно аналогичная ситуация нет. абсолютно и в данном случае э, только и, и у нас и на западе в данном случае работает только профсоюз который поднимает не дает никому выходить на работу, ни мигрантам, ни этот самый, и а, тем самым подсчитывая свои привык, Люфтганса, да, чуть что Люфтганса бастует, понимаете? Ну, ваши мигранты не члены профсоюза. Нет, Это они их да. же их же не, нельзя пустить на работу. Какой дворник не пусти на работу? А вот так. Закрать его в комнате? Да, то есть не пускают. Да. Профсоюз она может, да? да? От институции зависит, конечно. Профсоюз, да, вот они блокируют. Тут ну, помните, как раньше блокировали заводы, да, блокировали угольные шахты и так далее и тому подобное. Да. Рабочие да. выступают вот этой телесной ну, массой, вот решение проблемы. А нет. решение проблемы, что нельзя понижать заработную плату. Нельзя, надо постоянно повышать. И поэтому если в деревне Горка пять человек требует повышения заработной платы, и если им заработную плату не повысить, мы тем самым что делаем? Ничего не делаем. Опять собираем общее собрание, находимся на гору. И принимаем решение. Я не убедила. Ну, да. пример не работает. Хорошо, Нейборка. хорошо. Хорошо. Неправильный пример. Ладно, я на следующий это раз. Это на следующий раз, раз что-нибудь. Ну, как бы на Петербурге этот пример работает, потому что у нас действительно могут приехать мигранты, забрать там рабочие места. Другое дело, то что у нас в Петербурге есть люди, у которых сосредоточена власть, сосредоточены ресурсы. А мы должны всяким всеми средствами с этим бороться. Потому что эти люди, по сути дела, отделены от нашей республики, они не имеют к нам никакого отношения. Тут нет никакого республиканизма. И пока... Ну и потом, в любом местные питерские ребята молодые не очень-то хотят быть дворниками. Неофеодализм собой, Лучка, да, конечно. то есть вот есть группа, так сказать, аристократов, да, которые да, сами... Себя... У Да, нет, туда нет, нет, социальные лифты не существуют. Раньше были по Петериму Сорокина три социальных лифта, это образование, армия и брак. Вот, то есть остается из этих лифтов только сейчас фактически... Казачество, партии. армия и... да, армия. <свят> и олигархия. Ну как бы по факту мы имеем олигархию и ни о у нас сейчас речи идти не может. Поэтому у нас и работает это так, что на место местных жителей принимаются легко иммигранты и никого нет никаких с этим проблем. Но по факту, как бы у нас нету никакой организации между местными жителями, и непонятно какие есть интересы у местных жителей, как им их выражать, как их им защищать. Но у нас есть огромное количество гражданских обществ, которые постоянно организовываются не по принципу местного Пионеры. проживания. Нет. Пионеров увидела на площади, включила тык методом тыка телевизор и увидела пионеров. И такой вот, и такой самодовольный 60-летний дядечка говорит о том, что как это вообще здорово. Я не знаю, кто там, я просто кусочек видела. Да не нет, так. я говорю, вот тусовка порядка слов, тусовка до коррозы, тусовка без, это же сообщество, да, это как бы бы Это просто институции между прочим, из которых могут вырастать институции. Другое дело то, что наше государство обычно подавляет всякие институции, которые... Перерастают а, определенный предел как бы, и а, начинают обладать а, Угрожают. Да, начинают создавать альтернативу. На да. а Пока претендуете уровне? на власть, делайте что хотите. А вот на каком уровне подавления? Да? На уровне там подачи получения больших бюджетов и там, подачи лицензионных документов да, общество это зачем? Как бы зачем вот таким протеинституциям нужны э, вот эти вот лицензии, э, большие джюжи, ну, какие задачи не ставят, какие проблемы как как бы в России Россию. надо где-то собираться зимой, банально. Человек, готов это делать, просто довольно много на самом деле. Ну, в какой-то момент их начинают прикрывать. Тот же Театр ДОК э, постоянно прикрывают. Потому что он уже со создал какую-то альтернативную институцию, по сути дела. И площадкам запрещают их просто принимать. Просто звонком запрещают. Все. Все. сегодня опять, там. там да. Институция задавлена. Как бы больше ничего не надо. Почему тут не релевантно то есть это те, которые вот по поводу вот этой вот сети, да, да, э, да. что они хотят э, обсудить как бы с народом. Представить, репрезентировать да, на театральном на, на насколько И ну, помещение, да. в звонок, все время звонок, а, сдается да. из ПСД. А, а да. я как-то не очень понимаю, почему они не могут вывесить спектакль в сети, которые сразу пос посмотрят несколько суток. Почему я им нужна знаю. вот эта вот социальная сталкивание? Нет, но мы же вот здесь тоже собираемся, не просто вывешиваем кто-то говорящий как смурьянский теперь делает, вывешивает. Ну как бы почему театр постоянно не транслируется в сети, потому что да, театра есть определенный способ воздействия. Театр, да. Нет, я думаю, что тут как раз может очень хорошо быть переключение на сетевую, раз, во-первых, они поменяли формат. Это формат манифестации и прямого лобового столкновения, разоблачения и так далее. Потому что правозащитные организации у них как бы их труднее закрыть, потому что они работают практически, не выходя на уровень идеологической речи, линейной, когда ты сразу видишь, кто где. И, и, соответственно, тогда они должно переходить к медиа-репрезентации, потому что она самая массовая, да? и, и потом они теряют, когда в театре у них этот процесс, как бы каждый зритель проходит через испытания, перевоспитывается. Вот этот язык уже этого не предполагает, но уже и так все знает, да? То есть это как бы проблема вот этой новой ситуации, когда мы не знаем граница между собой и индивидуальностью. И институциональностью вот здесь все время новые стратегии возникают. И... и, и да, Ну вот мне казалось, что то, что мы об этом говорим, это очень интересно, потому что мы, во-первых, не говорим о нашем традиционном скопизме, который стоит на том, что я вот как бы изнутри вся белая пушистая, могу изобрести не, не репрессивное сообщество. Мы не говорим о ненависти к власти и ее тотальном контроле, мы видим, что это структура мобильная, которая неизвестно, на каком уровне работает, на уровне этих гражданских сообществ, властных. И, есть, и как бы мы... еще очень поганая консервативная идея – работай над собой. Это лучшая политическая работа. Ну, это, кстати, то, о чем Мак Фишер говорил, то что все проблемы социальные постоянно направляются обратно к субъекту. И, соответственно, мы тогда выходим на. Вероятно, выходим на действительно политическую область, в которой. Сразу подвисает идеология, теория партии. И вот я же повесила эту Джуди Димовскую статью. Это да, сам а, Ну да. Ну мы, по-моему, даже когда-то обсуждали, да, каким образом вот этот уровень может быть сверхсложный, сверхплотный запутанный, может сам себя анализировать. Нет, есть идея новых партий новых партий, которые не являются вот эти, как бы формально э, демократически-централистскими партиями в смысле начала 20 века, но это непрерывные площадки для самоартикуляции и площадки для связывания артикуляции. Да? То есть она считает, что это должна быть новая институция. И, э, кроме того, это похоже на неомарксизм э, Лаклауму, которые говорят, что ну, они тоже э, э, предлагают перенести уровень политического примерно на суда. Тогда мы лишаемся антагонизма, но тонем в вагональных институтах. Тогда главная задача ⁇ это создание вот этих институтов огональности. Но, ну, собственно, офа, розы. И... Э, э, ну вот тогда вопрос, да, это гражданские институты или это как протопартийные институты? Религиозные организации. Они же тоже как бы в понятии Джоди Дина, они уже как партийные. Ну, потому что э, у нас тогда сама концепция э, вертикальной религиозной организации, где Бог знает и всех собирает, у нас исчезает. Но зато у нас э, становится как бы площадка для э, выработки. Не место, да, не на место. да то есть как бы наш э, Итог можно подвести, давайте я, но ну, это не последний, да, кто-нибудь еще, что, что неореспубликанистская теория каким-то образом ну, как бы через свой, свою дискурсивную предысторию пришла примерно в то же самое место, что пришел и неомарксизм, и как бы постструктурализм. И у них есть немножко разные решения, соответственно, для нас задача тогда смотреть вот этот зазор решений. Потому что, наверное, если традиции, придя в одно и то же место, начинают друг друга атаковать, то они в результате находят какое-то решение. То есть... Петин говорит о том, что, э, ну, во-первых, он видит свою теорию как э, такое не совсем идеологию, а пространство для обсуждения, где несколько представителей, разные люди могли бы собираться и то, то же самое разные идеологии могли бы собираться и обсуждать, что было бы наилучшим решением. При этом он говорит о том, что феминистки, марксисты, зеленые во-первых, вполне хорошо вписываются в эту парадигму, а во-вторых, ну по его мнению заимствуют понятие вот этой свободы как не доминирование, собственно, из за республиканизма и проносят его как мимо либерализма. Ну да, пинакизм есть у всех. Всегда. Не знаю, кто еще хочет завершить. Как на, ваш взгляд, нам как, как, на ваш взгляд, нам удалось, вам удалось нам донести мысль? Не знаю. <свят> Мне вот было тяжеловато читать, на самом деле, потому что, ну, просто я не понимаю, как всегда, половину слов. Но тут еще я как бы этого никогда не касалась, то есть обычно я не понимаю слов там, где я хоть как-то каким-то кожей, что трогаем здесь как-то совсем и мне очень сильно много чего прояснилось и мне интересно вот как-то все-таки как практиковать, потому что, например, ничего делать, мы тоже договариваемся, ну у нас мы принимаем решение, когда только договариваемся республиканским какие-то, наверное, не знаю, какие, но, например, да, окей, вы там типа вот мне тоже интересно, как то так подумать потом о том, что типа есть группы или институции, но если между ними какое-то дырочки, потому что, например, есть фильм вот "Черная пантера" например. и там есть вот что по и там есть много черных партий, но только у одной черной организации есть волшебный цветочек, и к концу фильма был такой прекрасный момент, когда принц этого цветочка умирает, и вот сейчас произойдет вот эта дырочка между этими партиями, и цветочек будет отдан другим, другому племени, и произойдет как ну, мутация, да? что нет, я уже это не, не, не наследование, не по крови, не по еще, а вот просто возьми цветочек, и он, да, конечно, я возьму, но тот выясняется, что этот принц живой. И нет шансов. никаких Все у него этот цветочек, который ему как бы по праву принадлежит. И вот это по праву принадлежит. А вот этот как бы этот был сквознячок, да, который между комьюнити, может быть. Не знаю, есть там у них такой у Нео Республиканцев такая возможность проникать друг в друга какими-то вот щупальцами или.. Японские мультики в голову приходят. То есть не просто способ договариваться, еще и как бы вот обмен какой-то на уровне тела, опять же. И, и, и параллельно, а идея общего базового дохода республиканская, может, это те самые щупы? <свят> <свят> Ну, Я думаю, что она очень хорошо коррелирует с республиканизмом, потому что э, она создает такой базовый щит э, над каждым из э, членов сообщества, защищая его от э, произвола как бы установ, установления зарплаты. Вот если ты считаешь, что ну, вот эта зарплата тебе не подходит, и ты не готов потратить за, за эту зарплату на этой работе, то ты вполне можешь выживать на своем базовом доходе, и у ну, тебе нормально все равно будет жить. Соответственно, ты не находишься в зависимости от работодателя, когда он предлагает тебе работу. Вот, все как бы совершенно базово. Ну, не знаю, мне показалось в свое время, когда я столкнулся с республиканской теорией, очень интуитивным ее пониманием свободы. То есть, когда я не завишу от другого человека, когда я не завишу от чужой воли, когда я свободен говорить ну, все, что прилично говорить человеку, не вынужден заискивать перед ним, не вынужден искать какие-то слова, чтобы подмаслить кого-то, и от этого подмасливания не зависит моя судьба, моя жизнь, то я свободен я могу свободно, спокойно посмотреть достойно другим глаза, и я свободен. Вот. А когда есть кто-то, стоящий надо мной, перед которым... Вот кто может сказать, вот ты, не знаю, сволочь, педик и так далее, что-то такое неприличное, я не могу ничего, ничего ему противопоставить. Вот, например, есть преподаватель в университете, который там говорит что-то гомофобное, сексистское, и ты зависишь от него в получении своей оценки. Тогда ну, как бы ты находишься в зависимости. Если ты можешь на уровень какой-то выше обратиться и сказать, что вот этот человек ну, как бы говорит вещи, которые не, не позволены говорить, и я ничего не могу ему сделать, и эта институция отступается за тебя, тогда э, ты вроде как свободен, ты выравниваешься в силах с ним а анонимочку написать, был. стукануть, как в старые добрые времена, что ж вы себя так это не любите, на преподавателя, не прямо сказать ему по канту, типа пошел вон, пошел нафиг вон твой институт, и я вообще человек себя уважающий и свободный. А можно ну, а так анонимочек? Куда анонимочек? Да. А, в деканате. Проблема в том, что в -то, большинстве университетов анонимочки не сработает. Когда мы скажем декану, ну он сексист, гомофоб. Декан такой... И чё? Всё. Можно и сейчас смешнее. В любом только анонимочки не сработает. Мне известно, три реальных случая, все за последние. Две недели, да, когда э, студенты всем составом всей группы ногами приходят деканат и говорят, что нас не устраивает, а дальше начинается совсем веселая история. Например, то, что преподаватель приходит и находится в явно наркотическом опьянении, но ну, вплоть до того, что бежит за студенткой в женский туалет мочить тряпку. Там, да, э, нас не устраивают вполне конкретные сексистские высказывания, которые Никаких вариантов мешает сексистские высказывания. Нас не устраивает то, другое, третье. И происходит одна очень простая штука, но ну, на неделю преподавать их там несколько таких. Да, орлов исчезает, через неделю он возвращается, им говорят что-то из серии, что все, он больше не будет. Мы провели работу, вот неделю его заменяли, вот извините. да. То есть в этом смысле как раз идея, мне кажется, которая... Да, Здесь должна быть не такой, да, то есть, мне кажется, довольно много меняется в, при наличии, скажем, сетевого пространства. То есть если эти же самые студенты записали бы высказывания лекционные преподаватели о том, что там, конкретные студентки, что именно и им нужно делать, и как именно производить потомство, с кем и сколько раз, да, вот записали бы просто на диктофон, просто-напросто выложили бы эту сеть, постарались бы это максимально распространить, а заодно написали там, не знаю, во все интернет-оздания пресс-релизы с просьбой это сделать, это был бы другой уровень. Есть, мне кажется, что с появлением ну, социальных сетей возможности вот этого другого уровня, такого да, такого, они, они расширяются. Это не только институциональные возможности, прыгания через голову, потому что ходить в деканат, но ну, вот на их примере эта история третий месяц не работает. То есть вы хотите сказать, что если выложить в СМИ, то наконец-то царь-батюшка президенту... Ну, в смысле, в интернет. Царь-батюшка президенту знает и даст свою волю, и этого Нет, подавать? Он а к как, а, а, а, а, какой власти мы взываем? Нет, смотрите, Нет, я, да, власть рекутации. Мне хочется узнать, к чему репутация. мы взываем. Да. То есть вы хотите сказать, что если выложить ролик в интернет, да э, э, э, или э, значит и вы в интернетовские издания то этот преподаватель когда он со стороны посмотрит на себя на свой ролик ему станет стыдно Никольный. и он сам уйдет да, нет да, значит да. Первый, первый первый путь отпадает второй путь Родивое декан декан подумает ё моё вынесли ссоры из избы теперь подумать что наш институт как-то плохо не справляется вообще сексистские какие-то направления Придется зараза оторлова, хотя он там сын там кого-то того-то сего-то. Придется избавляться. Ну, извинюсь, скажу: Ну, извини, видишь, не могу держать твоего протеже у себя на месте, потому что это вышло за пределы института. Это вторая, значит, второе решение задачи. И третье решение задачи кто-то там в Министерстве образования. А, да что ж это такое, декану, трубку, что ты там у себя? Тебе что, свое деканское место надоело? Нет, завтра же. Студенты вышли. Все. То есть в любом случае вы взываете к власти. Чтобы власть нет, приняла ответил, решение. Нет, то есть в этом смысле вы производите. А дело в том, чтобы изменить ее. Не-не, вы производите некоторую аналитику, я с ней бы даже согласился, да, но в данном случае я последовательный контионец до да, всякому анализу предшествует синтез. В этом смысле, смотрите, я ничего не знаю про конкретную совесть конкретного препода. То есть, если конкретный препод объелся чего-то там и пришел в аудиторию, вопрос его совести в еще большей степени. Я отдаю ему на откуп, да, не собираюсь ничего с него решать. А вот дальше начинается очень интересный Потому что, во-первых, я бы сказал, что апеллируем не к власти, а скорее к игре различного рода сил. Что такое публичное пространство? Публичное пространство – это потенциальная возможность да, других, например, студентов подтянуться с тем же самым. И это то самое движение, которое да, в какой-то момент нельзя игнорировать, в том числе в коридорах самой власти. Это, гипотетически, опять же, да, подсоединение разного рода правозащитных и прочих организаций. Потому что вдруг попадается на глаза кому-нибудь, и начинается самая простая штука, что «Ребят, давайте я вам помогу. У нас есть юрист, да, худо-бедно, а жизнь у нас сложнее». В этом смысле это важно. Власть не любит публичных скандалов, в том числе университетская власть. Власть очень особенно университетская, не любит судов. Да? Это возможности. Это возможности включения э, разного рода бэкграундов уже на уровне самого студента. Пока мы сидим и пытаемся анализировать ситуацию, но ну, там мнение поставят зачет, или там еще что-то будет не так, все замнут, ну, мы в такой вот сексистской стране, что деваться некуда, это одна история. Другая история, когда вы обнаружили свою позицию, вы вынуждены ее защищать, каждый следующий шаг, вообще-то говоря, меняет и вашу степень отчетности, в данном случае и их и э, работу контрагента. Да? Так или иначе, если преподаватель убирают на неделю, его могут убрать на месяц, на полгода, направить лечиться, ну, если у него проблемы какие-нибудь да, с э, наркологической зависимостью и так далее. А, в этом смысле речь идет о чем? Речь идет о том, что ну, он запускает. Иногда неконтролируемый, да, неконтролируемую игру институции и так далее. В этом весь смысл. Смысл мне надеяться на то, что ректор, директор института, министр образования или генпрокурор Ленинградской области, Петербург-Ленинградской области, вмешается, да, ищет именно о том, о той игре в балансе сил, который всегда есть. Он есть в университете, ровно потому, что... Нет, смотрите, это очень простая штука, да? Этот э -э, университет, о котором я говорю, допустим, он в этом смысле очень хорошо показывает сдвиг. До этого был исполняющий обязанности ректора, сейчас пришел ректор. Первое, что сделал ректор, это, кстати, важно, это всем повысил зарплату. Все говорят, медленно, ну, временно, на полгода, но реально зарплата увеличилась в два раза. То есть, приходишь, получаешь, лежишь, ух ты, почему? Новый ректор, да? Вслед за этим запускается процесс смены директоров. Медленно, аккуратно, осторожно, Ну, ты знаешь, здесь сменился, там сменился, сменится еще где-то. Начинаются все те процессы, которые действительно запускаются. Мы имеем дело с балансом силами, с атомизированными точками. Но когда вы производите аналитику, в аналитике все работает, действительно смешно. Декан не будет звонить преподу и говорить, ах ты сволочь, Он будет его прикрывать. Ректор будет прикрывать декана и все такое. Но у вас всегда есть связи, и эти связи запускаются вот таким образом. Они запускаются, ну, как бы, я, по крайней мере, так думаю, да, просто жестами. Или тем пространством, в котором эти силовые линии не действуют. Я пишу в интернет и абсолютно наплевать, да, а есть у меня деканские полномочия, нет никаких полномочий. Ну, например, в этом вузе я вообще не теряю никакого места, как и в любом другом, собственно. А, да? но, но я могу в этом смысле, да, совершенно спокойно сделать свой жест. Ну, какая они могут сделать? Ну, Просто Поэтому, поэтому э, у нас, например, в государстве очень любят все решать на уровне индивидов. А, mm -hmm. а республика все пытается вынести на публику, там, где мы можем решать постоянно публично наши э, вопросы, проблемы. Собственно, мне кажется, интересно вот эта республиканская модель, потому что она берет не атомизированные точки, вот есть институт суда, и все, и дальше мы все рыдаем, потому что в России, понятно, нет институт суда. А mm -hmm. Она берет например, напряжение между разными институтами, разными уровнями и так далее. Это, мне кажется, чрезвычайно интересно. Знаете, как в советские времена решалась такая проблема, если приходят группах студентов, да, так ведь же тоже были случаи, мы же в 80-е годы тоже все-таки были студентами, тоже чего-то там хотели, приходят в группах студентов к декану, что потом начинается, непонятно, вызывают по одному, начинают предлагать. И, значит, кому-то зачет поставить, кому-то на оценку выше экзамен и так далее. И таким образом вычисляются тот или те два-три человека, которые, собственно говоря, являлись зачинщиками акции. Если это так, вот как бы не явно. А их спокойно выгоняют. Все. Вопрос решен. No. Но, тем не менее, это уровень микрополитики. В 80-е годы так было сплошь в каждом институте. Ну вот мы опять упираемся, что современная политика каким-то образом связана с микрополитикой. Да? И, но это не область роста над собой и не совсем дискурса, как мы думали там в 90-е, а область э, инст процесса институционализации. И... И здесь везде вопросы, потому что это все новые темы. Да? Алла, я, к сожалению, вот на следующий раз не буду, а вот если можно, через раз, да, у Батлера мне понравилась статья, я посмотрела Батлер, она затронула очень интересную тему, одну из самых интересных тем. Тему, когда она вот эти перфоменсы в этой самой телесности, да, она затронула тему господина Сюверенной Кнехта. То есть, кто имеет право, там, где как кусочек лидера, да, кто имеет право говорить, да, от имени народа, вот этот вот э, лидер. И, а, значит, конечно, было бы интересно взять кусочек бы Гегеля, конкретно вот этот вот кусочек Раба Гегеля, исполнила. и кусочек Ницше, и статью Батлер, и вдоволь повеселиться. Вот у нас такая программа.